Мы открываем кейсы на крафте И первый сразу поехал, это обычный кейс. Из него нам выпадает деньга. 5 долларов неплохо. Но кейс сделал в минусе. Необычный ящик удачи. Из него нам выпадает опыт. 20 уровень. Это тоже неплохо. Редкий ящик удачи. Что же из него выпадет? Стоит он 60 долларов. Нам выпадает и Отграем суперредки за 100 баксов. Из него нам выпадает ну ну ну ну А Эндерсундук. Хотя бы лед мог бы продать. Эпический ящик удачи. Это уже ящик. Не хухры-хухары, 250 бачей. Эндерсундук. Вот он дает Эндерсундук и дает все. Легендарный. 500 баксов. Ай-яй-яй-яй-яй. Тысяча долларов. Это неплохо.